Мы в деревне Конечно Все хозяйство кормить надо Вон Дима нянчится у нас Давид говорит не хочу нянчиться Вон ребятишки прыгают Нянчись теперь Дискотека у вас там Давид пошли собирать так, мы собрали одну а уже здесь. Картошка. Дедушки же, что? Пошли, ладно. Мы что, после вас все убираем сразу, да? Это поросенку, что ли? Офигеть. Ну давай какую нам собирать-то? Вот на ну давай идем, Давид. Поехали бы за водой на Кьюти. Дима, как всегда, бегут. Держи, да? Давай пока. <связь> мы здесь заброшки. Короче, на ключ собрались мы, друзья. За водой в баню надо. На Чего и водой да. мы не забудем. Угу. Вот приехали мы к ключу. Да, Мина? Сейчас, бань. не беги, не беги, упасть можешь. А чё, Андрей, стена-то из земли-то прошла, что ли? Упала, да? Дерево-то, вон! Которое стеной стояло, еще фотографии-то у меня были. Вон, смотри. А? Распилили. Но земля-то, вон, которая, в это... Чуть не сказала, упала на меня, а А я здесь была, когда... Молодой мы с Изюдой Поласкивали, Половить И нельзя там водичка, Дарина Нельзя Ой, этот-то смотри, мутит-мутит Ой, все, молодец, больше не делать делай Больше не набирай Смотри, Дарина, бух Бух туда нельзя Вот мы здесь поласкали Вот, где я здесь фоткалась, стояла в этой яме. все упала обратно земля. А, папа, Дарин. На. Ничего... Ой, какая холодная. Не мутите там, я воду набираю. А, а это Давид. Папа сказал, не мутите там. Не мутите воду. На. Коль мы с тобой чистые обе, да? Так, берите желание загадывать. Это маме большое желание. Mm, я хотела большое. Маме большое, мама большая. Так, Дарина, возьми, дай одну а, тебе. Беси копеек, давай. На тебе побольше. Все, mm. загадываем желание. И чтоб... и кинем. Давайте mm. туда. <связывая> на, Давид, на, на, на, на. Ага, шучу. Ну, на загадывать, что? Вон Амина уже больно загадывает. Смотрите, как загадывает. Ну-ка думайте, вот так вот. Не кидай, куда ты хочешь. Дай-ка водичку. Куда, куда, кидай дальше. Куда далеко? Все, уже. уже, уже. Все? Убрали? Она уже загадала? Я я вас. Хочу. Все, одно желание. Дима бежит. Так, теперь я загадаю сейчас. Апа-бух, ведь Дарин. Бух! это Ты здесь живешь? Ну, не живу, но я здесь приехал Из города? Нет. С кужинера? Там. А ты кужинерский, что ли? Нет. Нет. Я вообще а -а -а. ни отсюда не смотрел. Да откуда ты? С этого, со Саханского области, городок уездный. Ну я приехал. Ну ты откуда? Да, я папа. Кузнецова. Да. А, -а, а, так вы здесь живете, да? Да. А, -а, -а. это сестра, да, сестренка? Нет. Сколько вас много? Ну, только... Вы только. Молодцы. Чего детей-то пропустите? Чё там? У много раз ходите. Баню стопите, наверное? да. Ага, Я мы тоже. Дима, возьми. Всё. А еще вверх. Виб... Да нет, не неси. Ты Чего он тебе говорит нормально? Чего бисишь? Без... Нормально говорит. Дарина, бух, бух. Смотри, папа ругать будет. Папа ругает. Нельзя. Дядя, дядя, дядя там, на, иди, дядя. Иди, иди, дядя. На, иди, иди. Это водная душа, это прям кошмар. Хоть что, говори. И... Отпусти. Отпусти меня, говорит, слышишь, что, же, что руку? руку тянет. О, все, оставимся. Мы с Давидом пешком. Ой, Дарина упала. Давид, подними Даринку. Понижает, наоборот. Калину и яблоки ножки. Ох, вы яблоко набрали. Да? Девочки, нам надо было на дорогу выйти. Вы куда идете-то? А я-то за вами тоже. Давай, пошли. Ну все, друзья, мы помылись, попарились пара-парочки раз. Ждем такси, сейчас поедем. Даринка у нас уснула. Марийские песни слушаем. Девочки у нас собираются на мотоблоке, не хотят ехать на такси. Я говорю, на такси поедете? Зачем? Тебе надо платок или шапку? Давай у Даринки оденем тебе. Шапку, а? Он с ума сходит, дурачится, такси ждут. Лезет, нет, у даринки то Капюшон, на такси. Мы. Все, всем пока-пока скажи. Пока -пока. С легким паром. Ну как хорошо помылась? Понравилось? Что тебе больше понравилось? Парится. Двумя обейниками, да, мама фигарила. <ререг komunizante> а <ререг> виртуально что ли? Да. Амина! Чё, как баня-то? Круто было? Нет, а что тебе нет, больше нет, понравилось? Мы еще, мы... Давай еще давай. играть. А вот Динарий понравилось давай, париться. Давай, давай. Тебе понравилось давай, париться без двумя без двумя, без двумя вениками. Да? Мы сейчас сами парим. А, без да. Я, динава, а динава? Динава, а я... я просто встаю телефон. Да. Ага. Да. Иди сюда, поправим. Да, точно. Всем пока-пока, скажи. До новых встреч, пишем комментарии, ставим лайки Вы едете сюда, Не, мимо. По скриптум дядя едет тетя тетей вместе. Стоп, стоп, стоп! Давай! Привет, привет. Что это? Привет! привет. привет. Виталий, что Да, привет, скажи. Привет! Это привет. моя тетя. Привет. Мы поехали, это мой. А, что, можете... раньше не могла подъехать что ли? Вот. На зиму. Да, возьму какой-то. И... Сережку да. видели сейчас. Пока. Привет сказать! И пока, до сих пор. Что да, да, пока. А? Подошел, разговаривай с Зориным. Нет, они-то что все делали бы? Картошку выкопали? Нормально. нормально. Да, слава да, Богу. Да, слава Богу. Давай с Богом Нормально. О, с нами едет, едет! Давай, все, пока. Приезжайте! Ага.